Всем добрый день! Итак, вчера мы должны были с вами этот прямой эфир вести, но не получилось. Тема поменялась, но в любом случае это нужный эфир, и я буду проводить этот эфир сегодня. Дорогие друзья, я очень много снимала роликов, есть советы дамам, есть мой ролик «Самсон и Далила». Множество видеороликов, видеолекций по семейной психологии, поскольку я еще и психолог, и педагог. Естественно, это не вычеркнешь, это видно, это высвечивается. Добрый день. И, естественно, я очень много давала советов женщинам для сохранения своих семейных уз, любви и прочее-прочее. Давайте я вам еще один эфир посвящу и объясню некоторые вещи, именно касаемо нацелен на сохранение любви. Сохранение, заметьте, не э, получить любовь, не притянуть любовь, не заслужить эту любовь, да и, и так далее. А сохранить, сохранить то, что уже есть. Любовь любимого мужчины, мужчины, который вас любит и которого любите вы. Вот вам судьба дала возможность найти любимого человека, встретить. Он вам встретился, он вас любит. Как сделать так, чтобы эту любовь сохранить на всю жизнь? Возможно ли такое? Да. Возможно, потому что семейная жизнь – это, это целая работа. Поверьте мне, когда женщины говорят, он должен меня любить, вот такую, какая есть, это глупая женщина, потому что мужчина, он думает совершенно по-другому. Понимаете, мы очень разные. То, что нам кажется нормальным для мужчины, может быть совершенно неприемлемым. Не должен нам мужчина ничего, и мы ему не должны. Мы должны самой себе, своей судьбе, своей семье, своей жизни и так далее. В конце концов, Сохранение любви – это как благословение, понимаете, для нашего рода, для наших детей. Чем дольше мы любим друг друга, тем счастливее наше поколение. И это правда. Например, вот мои бабушки, я говорила, они были очень мудрые женщины, и я у них очень многому научилась, как сохранить любовь мужчины как быть другом мужчины. Дорогие друзья, не рабом мужчины, не безропотной овцой, которой будут пинать и вытирать об нее ноги. Привет, Ян. А другом мужчины, той женщиной, которая незаменима для него. Знаете, есть такой момент в истории Египта, когда царь Аминхотеп, то есть Эхнатон, его звали Аминхотеп при рождении, поскольку он поднял культ бога Атона, то взял себе имя Эхнатон, то есть угодный Атону. Он, у него было много жен, много женщин, огромный гарем. И его первая жена, любимая жена, это Тадухепа, которая вошла в историю под именем Нефертити. Когда ее представили народу, народ воскликнул ⁇ нефертити ⁇ что означает ⁇ прекрасная к нам пришла ⁇ Вот так переводится. Так вот, он позвал ее и сказал ⁇ У меня много жен ⁇ моя постель украшена самыми красивыми женщинами Востока. Я не нуждаюсь, у меня нет нужды. В ласках, поскольку я их получаю. У меня самые красивые жены. Но ты единственный человек, которого я могу назвать своим другом. И все мои тайны знаешь только ты одна. Постель я могу делить с кем угодно, но душу могу делить только с тобой. Вот эти слова он посвятил и написал, и оставил в истории своей жене. А этих жен у него было сотни, но почему-то ни одной из них он это не посвящал, почему-то не заказал, э, скажем, статую ни одной из своих жен столько, сколько было статуи Нефертити. И все время изображался он с ней. Почему? Я согласна, Ян, но в то время традиция была такая, с каждое время диктует свою традицию, понимаешь? Сейчас мужчине достаточно одной женщины, но тогда царственные особы, они должны были укрепить свою династию множеством сыновей. Чем больше было сыновей, тем сильнее и крепче была династия, потому что это была трагедия, когда, скажем, в царской семье был один ребенок, девочка, мальчик, неважно, один наследник престола, потому что в то время детская смертность, э, детская смертность была э, очень высока, и этот наследник престола мог умереть в 10 лет, в 12 лет, неважно во сколько, и тогда начинался, начиналось смутное время, начинался дележ власти, и... Дабы это избежать, нужно было, чтобы был огромный гарем и много жены, и много детей. Чем больше детей, особенно сыновей, да, тем крепче э, была династия. А желающих править страной было множество. Более древние роды были, э, скажем так, в числе этих кандидатов. Вот почему так э, случалось, что тогда... А по неволе они не могли по-другому поступить. Они, они были сами заложники этой ситуации, те же короли и прочие, прочие. Крылья за спиной – это, конечно, очень хорошо, но одними крыльями сыть не будешь. Так вот, испокон веков, сколько существует человечества и сколько существует мужчины и женщины, и отношения между ними – Женщина пыталась удержать, а не сохранить мужчину. И она делала разные вещи, крайности. Женщина сначала считала, что удержать мужа, удержать любовь мужа – это родить множество детей, и тогда он никуда не денется. До сих пор есть находятся тупые женщины, которые думают, что... Помните, вот постоянно, когда приглашают на, на эти шоу, вот этих тур Они говорят, ну вот если он тебя бил, издевался, там не любил, не заботился Зачем ты рожала, рожала, рожала детей? Здравствуйте, Манана Зачем ты рожала детей? Ну, я думала, что он изменится Вот дети родятся, и он изменится Я первый раз вижу, чтобы от того, что дети рождаются, мужчин меняется Это смешно нет, дорогие друзья, вот этот метод удержания мужчины не сработал и не срабатывает, как ни странно, да? Еще раз говорю, мужчина очень сильно отличается от женщины не только физиологически, но и мышлением. Если женщина может остаться во имя ребенка, ради ребенка терпеть унижение, лишь бы быть рядом с ребенком, а если мужчина имеет такую власть отобрать ребенка. Женщина согласна терпеть унижение боль, чтобы не разлучаться со своим ребенком. Мужчина на это не пойдет. Мужчина не будет терпеть унижение и боль ради того, чтобы не разлучаться с ребенком. Он этого не сделает. Даже если ему больно расставаться с ребенком, он, он уйдет. Следующий момент ⁇ удерживание мужчины. Считалось, что надо быть покорной. Чрезмерно покорной. Нет, я не согласна с вами, что любовь мужика к детям охлаждается, если, если жену больше не любят. Не согласна, потому что многие мужчины женятся не по любви зачастую, но они потом своих детей, рожденных, очень сильно любят и заботятся о них. Это зависит от мужчины. Не каждый мужчина охладевает и, знаете, как бы пренебрегает детьми, особенно восточного воспитания мужчины. Не все. Так вот, следующий момент удержания мужчины почему-то нацелено не на сохранение любви, а удержать его, да, поймать, вот, связать. Следующий момент ⁇ это покорность. Это рабская покорность во всем согласии с любым его решением не спорить, молча терпеть его любовниц, молча переносить обиды, молча, молча, молча и себя утешать подобными словами. Зато у меня есть муж, зато я не одна, зато у меня есть семья, зато я семью сохранила, зато и так далее, и так далее. То есть это самые такие слабые и очень такие, знаете, жалкие утешения, которые себя успокаивает женщина, мол, вот я все это вытерпела, но зато у меня есть семья. Не понимая, что семья это не просто когда двое человек под одной крышей живут. Семья это дружба, это взаимовыгодный союз, это доверие до, знаете, от мозга костей. Следующий момент. Вот женщину 21 века научили быть стервой. Надо быть стервой, надо быть такой секой надо быть активной, надо ревновать, надо показать свою личность, чтобы мужчина тебя уважал и любил, и так далее, и так далее. И вот женщина от, из одной крайности, значит, кинулась в другую крайность и начала проявлять свой характер, начала требовать, начала устраивать скандалы, начала, значит, спасибо, начала... Абсолютно бесконтрольно показывать сцены и прочее, прочее, думая, что мужикам вот это нравится. Мужики любят стер, вот таких вот женщин, которые там по лицу бьют и среди друзей могут стать показать свою «я» и так далее. Вот я женщина, уважай меня. К сожалению, это тоже не прокатило, дорогие друзья, потому что многие мужчины устали от постоянных скандалов, криков, от прочего, прочего. Некоторые мужчины от таких скандальных жен вообще избавлялись путем плохий. Ну, например, тот же Генрих VIII, который первая жена Екатерина Арагонская была послушная во всем, потакала мужу, абсолютно не спорила, абсолютно закрывала глаза на всех его любовниц, на его здравствуйте, на его детей внебрачных, да, так называемых бастардов. Она была идеальной женой, она была идеальной, покорной женой, но это ему наскучило, он устал просто от этого всего, и через некоторое время решил от нее избавиться. Начал, он даже религию Англии поменял на протестантизм, чтобы самому возглавлять церковь и решать свои... Семейные проблемы, потому что папа категорически до последнего не благословлял новый брак и не разрешал развод. Это была просто трагедия. Он на все шел ради того, чтобы соединиться с Анной Болейн, которая была абсолютным противоположностью Екатерины Арагонской. Она была, скажем так, она была стервозная, она была яркая, сексуальная женщина, страстная. Говорят, что она была фрейлиной французской королевы, и там научилась всем любовным премудростям. То есть, в отличие от верующей католички Екатерины, это была развратная, раскрытая, открытая девица. и, Естественно, ему, как молодому мужчине, это нравилось. Но еще и он хотел родить наследника. То есть, ему срочно был нужен сын, которого Екатерина родить уже не могла. И что случилось? Вот эту вот покорную... Послушную, во всем послушную апостылу Екатерину убрали со двора, пришла Анна Болейн. Но через некоторое время, всего лишь три года не прошло, и он ее казнил самым жестоким образом. Мало того, он всю его семью извел, он брата казнил, он казнил всех его ее приближенных. Даже гомосексуалиста, музыканта, которому женщины нафиг не нужны были, обвинили в связи с королевой и казнили. Он избавился от нее, его сумасшедшая любовь, которая была э, до небес просто, ну, вот такой вот преданной семь лет он ждал развода, семь лет он хотел с ней соединиться, и когда соединился, за очень короткое время возненавидел ее, отправил на плаху. Причем вначале хотел жить, живем, потом пожалел и, и отправил на плаху. Что случилось с ним? Дело не в страсти, Алена. Дело не в страсти. Он ее любил. Он искренне любил эту женщину. Но что случилось? Почему мужчина, который любит, обожает тебя, через некоторое время может возненавидеть? Мы всегда э, все сваливаем на мужиков. Вот они такие, вот они сякие, вот это, то. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что женщина тоже очень многое решает. Не надо все сваливать на мужчин. В одном случае. Мужчина пеньками бьет женщину дома, в другом случае в зубах тапки несет, и кофе в постель приносит, и ноги целует. Понимаете, тот же самый мужик, который там был тираном, здесь становится таким котенком. А почему так происходит? Очень многое зависит от мудрости женщины. Если женщина мудра, то она не будет удерживать его, она будет сохранять любовь. Это разные вещи. Удерживать, когда хочет удержать мужчину, женщина, она лихорадочно ищет пути. То ли она абсолютно послушная, э, скажем так, становится как барашка во всем просто потакает во всем, да, мой господин, как скажешь, мой повелитель и так далее. То ли она становится агрессивной и пытается всеми силами его удержать. А мужчину не нужно удерживать, нужно сохранять эту любовь между вами, дружбу. И он сам удержится. От мудрой женщины ни один мужик еще не ушел. Есть женщины, от которых мужчины просто не уходят. Вот ты хоть кани его, хоть я не знаю, что он не уходит от тебя и все, он не хочет без тебя жить и не может, потому что ты идеальная женщина. Вот идеал во всем, что он искал. И если ты себя такой покажешь, проявишь, тебе не надо будет никого удерживать и не надо напряженно играть какую-то роль. Нужно просто себя пересмотреть, исправить себя и сделать это своей привычкой на всю жизнь. Вот и все. И не надо притворяться или одевать какую-то маску и играть, знаете, э, скажем так, насилуя себя, заставлять быть вот такой. Нет. Нужно понять, что вот такой быть правильно это, это мудрое решение, это умное решение, и потом это войдет в привычку. Ты просто будешь жить по разуму, а это очень важно. Давайте для начала разберем типы мужчин. Когда я говорила вам о дьявольском древе, э, спасибо, Сергей, когда я говорила о древе дьявола, да, я вам сказала, есть три, то есть вот великая троица, черная троица, дьявола, это отец, который мудрый, дающий знания, он, скажем так, семейный, он не хочет, э, скажем... Э, не желает особых связей. Ему достаточно было одной женщины, жены, женской сути, которая дала ему сына, сатану. Сатана – это тот, тот был сын, который та, та сущность, которая забирает, собирает себе различного типа женщин, падших и высокородных, и достойных, и злых, и всех их собирает вокруг себя, всем помогает, всех одаривать, всем что-то дает. И третий их э, из троицы – это был Люцифер. Люцифер искатель женщин уже высокородных, женщин, которые, э, скажем так, еще какой-нибудь ублюдок сюда полезет. высокородных женщин, тех, которые э, должны были. То есть ничего не требовать, они уже сами по себе определенные вот сущности определенной вершины, высоты, да. И он любил вот таких женщин и любит таких женщин. Он не собирается женщинам что-либо отдавать, он не собирает себя связывать с ними особыми узами. Он однолюб, но не брезгает определенными связями. Вот у него есть одна э, любимая царица. Остальные для него просто временная утеха или просто, скажем так, желание продолжить свой род, оставить свою семью, свое продолжение во всех сферах. Давайте разберем, кому принадлежит какому, скажем так, какому типажу принадлежит ваш мужчина. Он есть дьявол, которому достаточно одной жены, который хочет создать династию, крепкую семью, который желает поднять свою марку, который э, не ищет у тех, которому достаточно просто наследников, да. И все это семейный человек, человек деловой, человек, создавший свою империю, свою, свою мощь, свое могущество. И вот он. Второй типаж. Ваш мужчина тот, который любит женщин разного типа. Как говорится, для него королева и шлюха одного уровня, лишь бы была баба. да, И вот ему нравится. И он от них не требует, он отдает. Он всю жизнь отдает этой женщине, той женщине, каждой из них после встречи с ним. Получает определенную хорошую вещь в жизни: то ли опыт, то ли помощь, то ли, скажем так, связи и так далее. Да? То есть от него есть большой толк каждой женщине, какая бы она ни была, из каких бы э, слоев общества она ни принадлежала. И третий тип мужчины тот, которому нравится развлекаться, тот, который не связывает себя особыми связями ни с кем, тот, который ищет тех женщин, для которых ничего делать не нужно, которые сами уже достаточно высокого уровня личности. И здесь не только материально играет роль. Ему приятно с состоявшимися женщинами. Ему приятно, когда женщина сама по себе личность, независимая личность. Вот он таких ищет. Вот когда вы определитесь и поймете. Кому из этих вот трех да, типажей ваш мужчина принадлежит, вы поймете, как с ним обращаться, общаться. Но есть общие правила, общие правила, которым нужно следовать. Итак, дорогие женщины, когда мужчина в вас влюбляется, во-первых, я хочу вам сказать, что мужчина ищет материнское начало, он ищет похожую на свою мать. Если у него мать, женщина юморная, знаете, такая простая, несложного характера, если его мать была другом его отцу, если его мать была верной, преданной женщиной, если она разделяла его радости, трудности и так далее, он будет искать вот... Именно такую женщину, потому что для него это идеал. Он же наблюдал, как мать относится к его отцу. Он видел это, ему это нравилось. Ему нравилось, что мать предана ему, что она разделяет все взгляды, что мать, скажем так, где-то смотрела сквозь пальцы на его какие-то похождения, не устраивала дома скандалов и так далее. Вот какая была его мать, такую женщину он подсознательно будет искать. Даже если эти женщины ну, далеки от материнского идеала, он все равно в них будет искать вторую маму. Это у всех мужчин так. Поэтому ради интереса понаблюдайте за его матерью, какая его мать, и постарайтесь стать похожей на его мать. Я вам сейчас приведу одну историю, Петр Великий. Петр Великий, который был женат на Лопухиной, как же ее звали? Всё, я забыла. Ну, в общем, княжна Лопухина Прасковья, кажется. И какие письма она ему пишет? «Батюшка мой господин, удостойте же вашу рабу чести видеть вас. Скучаем по рукам вашим и по улыбке вашим. Уж не лишайте свою покорную слугу и так далее». Постылые, постылые, а постылые просто такие нудные письма, направленные Петру Великому. Может, она любила его, наверняка любила, но она не умела выражать свои чувства. И вторая, Мар Марта Скавронская, которая была опытная женщина, которая вначале была вот такая вся хорошая, друг у друга отнимались. Ее взяли в плен, и она была любовницей пожилого генерала. Потом ее забрал меньшиков Александр. Потом Петр Великий, придя к меньшикову на чашку чая, увидел Марту такую полненькую, красивенькую, с мягким телом, как он сказал, и забрал. Через некоторое время он дал ей имя Екатерина Алексеевна. Сделал полноправной царицей. Жену свою сослал по некоторым интригам убрал сына подальше. И, в принципе, поколение Марты Скавронской да, стало править на троне. Это Елизавета Петровна, это сын Петр Ульрих, сын старшей дочери Анны, которая умерла. Далее кто идет у нас от них, рожденный Павел и так далее. То есть продолжился рот от Марты Скавронской, но никак не от княжни Лопухиной. Почему? Что делала Марта Скавронская? Марта знала, что Петр Великий обожал, любил свою мать Нарышкину, Наталью Нарышкину. Он знал, что Наталья Нарышкина была свободного нрава женщина. Она могла прийти к царю, поздравить его с каким-то там событием, с вином, э, то есть чашей вина. Да? Она могла открыть лицо и показаться народу, что для русских цариц было вообще неприемлемо. Она могла э, прийти к нему ночью без предупреждения, что в то время считалась вообще вульгарностью и так далее, но почему-то ее муж ее обожал и любил. И вот, выросший в этой среде, в любви отца, свободного нрава, и вот, скажем так, э, знаете, э, свободного нрава да, и прочее э, Наталья Нарышкина, которая была идеалом для ее сына Петра, что она делала? Она была светловолосая женщина Марта с веснушками. Она начала красить волосы в темный цвет и стала похожей на мать Петра Великого. Некоторые начали сравнивать, некоторые начали прямо за глаза говорить, ой. Ваше Величество, вы так похожи на матушку нашего императора. И он это не мог не заметить. Он заметил, что... Э, значит, он заметил, что Марта действительно похожа и нравом на э, матушку, и лицом. Следующий шаг, что она делает? Она приглашает э, подруг Наталья Нарышкина и начинает, ну, в общем, угощать, часто приглашать к себе и расспрашивает о матери императора, какая она была, что она любила, как она делала. И как-то вечером, значит, подносит на подносе фрукты ему еще что-то и говорит, что Петр был поражен, потому что он подумал, что он впал в детство. Он не мог понять, почему она так сделала, потому что она повторяла просто, полностью повторяла все движения, все привычки его матери, которую он обожал. Понимаете, мужчина, когда, если у него было счастливое детство, если он любил своих родителей, и ты напоминание этих родителей вот возвращаешь, ты просто становишься для него, как бы сказать, синонимом э, счастья. Ты напоминание о счастливом детстве. Он с тобой испытывает те же самые чувства, которые испытывал в детские годы, когда рядом с ним была любящая мать и так далее. То есть, э, да, может быть, болеет. А что с ней случилось, с этой надеждой, которая сперла мой ритуал? <как> так вот, дорогие друзья, Что должна делать женщина, которая хочет удержать любовь мужчины? Она должна понять, что ему нравится, что для него незаменимо. Не надо себя ощущать, знаете, как униженными какими-то, что вот почему я должна стараться, чтобы ему вот это нравилось, пусть он меня любит, как, как я, значит, э пусть он как любит меня какая я есть так не пойдет если вы будете таким образом думать вы не сможете эту любовь сохранить приумножить и всю жизнь простить эта любовь со временем угаснет дальше мои нервы никто трепать не не в состоянии не в силах далее правило Железные правила, которые вы должны соблюдать, дорогие друзья, некоторые люди, то есть женщины, да, считают, что вот если мужчина пришел к ним, или если мужчина до, до них имел семью, развелся и так далее, теперь нужно эту семью хаять, хаять, принижать, унижать как можно больше. Вы не правы. Запомните одну вещь: как он обращается с той женой, так и будет обращаться с вами. Если вы эту жестокость поощряете, эта жестокость обернется на вашу голову. Послушайте меня внимательно. Не позволяйте вашему мужчине жестоко обращаться с бывшей женой. Пресекайте всякие разговоры плохие о ней. Не позволяйте ему делать ей больно. Во-первых, потому что существует энергообмен. Если вы строите свое счастье на чужих слезах и на чужой боли, это все возвращается к вам обратно. Нельзя на чужой боли строить счастье. Это древняя поговорка и так далее. Постарайтесь, чтобы бывшая жена о вас не была плохого мнения. Даже если она вас ненавидит и так далее, в любом случае вы сами как человек ведите себя достойно с ней без специальных оскорблений, доведения ее, чтобы она, знаете, чтобы она вышла из себя и прочее, прочее. Это неправильно, дорогие друзья. Мужчины, они сами по себе психически неустойчивы. Это женщина устойчива. Она перенесет все, она может перенести там трудности, шантаж, боль, все что угодно и быть женщиной. Мужчина быстро ломается. Мужчину очень легко сломать и всякими вот этими изнуряющими, изматывающими вот такими вот процессами. Вот почему, например, мужчина быстрее выходит из себя, чем женщина. Женщина может очень спокойно перенести очень тяжелый период с улыбкой на устах на зло врага. Мужчина не способен, он быстро ломается. Его, знаете, его можно как бы быстро вывести из состояния равновесия, если постоянно капать на мозги. Есть такой момент, называется синдром последней капли. Когда женщина, например, терпит, терпит, терпит э, и так далее, и терпит в какой-то момент, просто берет сковородку чугунную, дает по голове и убивает. Понимаете, есть состояние последней капли. И у мужчин тоже есть состояние последней капли. Многие стервозные бабы, которые привыкли ездить на своем мужике, например, да, вот они привыкли, что он оболтус, вот как скажу, так и будет, я так хочу, так и будет, и так далее. И вот многие подобные женщины, которые привыкли, что он-то терпит, он-то делает, как я хочу, в какой-то момент с ужасом просто видят, как он лихо расправляется с ней, как... В один момент просто все это заканчивается, и вот этот послушный э, мудак, <laughs> извините за выражение, становится совершенно хищником. Он, он начинает ненавидеть до смерти. Вот такой пример из истории был с императрицей Миссалиной и императором Клавдией. Клавдия был чуть старше, то есть намного старше нее. Клавдий был хромоногий. Он ее обожал, любил, и о ее разврате просто ходили легенды. Она предавалась там, любовным утехам, раб, рабам, там, кому угодно. В общем, устраивали такие орги, устраивали э, такие э, ритуальные просто слияния и все такое. И он это все знал, он это все знал, он. Он ее очень любил и терпел. Но в какой-то момент его терпению просто пришел конец, когда ему сообщили, что э, ваша супруга Миссалина устраивает свадьбу с вашим рабом, то есть отдается принародной ему и так далее. И вот он пришел со своими со своей охраной туда и затаился и начал наблюдать. И когда он это все увидел, он просто вышел. Он приказал ее арестовать, ее отправили в темницу, потом в ссылку, где она умерла в скором времени. Он женился на своей племяннице. Одним словом, вот тот послушный Клауди, который никогда не спорил с женой, который просто во всем потакал и молча терпел то, что она творила. Понимаете, вот такой момент наступил последней каплей. И поэтому многие женщины потом очень долго удивляются, не могут прийти в себя и понять, как так возможно. Он же был такой хороший, такой послушный. Я же всегда делала, как я хотела. Ну что с ним случилось? Почему так произошло? Ну как так? Как, как же ты мог поменяться? Ты же был такой э, баран. Почему же ты сразу резко стал умным? Потому что есть такой момент последней капли. Есть очень терпеливые мужчины, которые, зная измену жены, зная ее. Похождение, зная неуважение к нему, очень долго терпят, потому что любит эту женщину. Но наступает момент последней капли, когда этот человек может делать такие вещи, которые от него никто не ожидал, но он это сделает. Поэтому, дорогие женщины, не доводите ваших спокойных, тихих, послушных мужей до последней капли. Вы потом удивитесь, как эти послушные мужья – такой ад вам устроит, что вы просто очень долго будете приходить в себя. Это второй момент. Любит ли мужчина абсолютно послушных женщин? Нет. Абсолютно послушная женщина для него это рабыня. С рабыни не получается ни сексуального удовольствия, ни чего-то еще. Доказанный факт, что в постельных отношениях мужчина получает э, наслаждение, получает удовлетворение с женщиной равноправной, равней себе. Если женщина, скажем так, свободно себя ведет с ним, если женщина ведет себя как бревно, если женщина ведет себя как рабыня, если женщина не позволяет ему многого, если женщина стесняется, прикрывается, выключает свет и прочее, прочее то есть это длится много лет. Его это начинает оскорблять. Он начинает себя чувствовать неполноценным мужчиной. Он ищет секс на стороне. И его винить в этом нельзя. Но хочу вам сказать, что на стороне, ища вот это вот все, да, оплачивая, скажем, женщинам, которые платно это делают, он не находит удовлетворения. Он все равно чувствует себя опустошенным. Для него... Это пустота, и он все время будет срываться на вас, и он все время будет вас и ненавидеть. И, и заботиться, естественно, будет, если. Ну, это зависит от воспитания человека, насколько он ответственно относится к своей семье, и тем более съесть дети. Но он будет вас ненавидеть. Ненавидеть за то, что ему приходится на стороне искать себе удовлетворение. А он женился для того, чтобы не искать. Понимаете? Есть женщины, которые считают, что э, «да ну, да иди ты, оф, от, от, отстань, отойди, руки убери, хватит, перестань, ну что ты ко мне поёшь» и прочее, прочее. Они считают, что они очень достойные дамы, и что вот как раз те, которые отдаются своим мужьям все целы, они есть такие шалавы, знаете ли, э, э, э, легкомысленные какие-то вообще, не то что мы, не ровня мне, я-то такая вся из себя, я-то достойная, я-то вот, вот так, просто так... Не... Это очень глупо, дорогие друзья, потому что, во-первых, вот это понятие «супружеский долг» не просто так придуман, потому что это нужно. Если вы думаете, что для мужчины секс – это, ну, так себе, вы очень сильно ошибаетесь. Хочу вам сказать, что это для них стоит на первом месте в жизни. Хотите, верьте этому, хотите, нет. Если ты хочешь удержать мужчину, но ты отказываешь ему в близости – Ваша любовь долго не продлится. Как бы он тебя ни любил, рано или поздно он будет искать на стороне. Ему это нужно. Женщина может без этого прожить всю свою жизнь. Мужчина нет. Ему это нужно. Один из миллиардов мужчин, которому это не надо. Ну, может, Папа Римский. Хотя, честно говоря, Папа Римский тоже известен своими любовницами и прочее. Он тоже мужик, ему тоже надо. Это он при всех так показывает, мол, мне, мне параллельно, а на самом деле совершенно не так. Так вот, если вы хотите сохранить эту любовь, вы не должны забыть о том, что физиологическая любовь не менее важна, чем любовь духовная. Мужчина должен получать с вами то, что он хочет, чтобы он не искал это на стороне. Вы должны идти ему навстречу. И понимать его желание. Далее, если женщина акцентирует только на сексе внимание, рано или поздно ему это тоже надоедает. Дорогие друзья, страсть проходит, остается дружба, остается уважение. Если женщина считает, что только сексом может удержать мужчины больше ничем, скажем так, когда дом весь грязный, когда он, она не, не желает, не, не хочет научиться вкусно готовить, если она не будет э, с ним беседовать, разговаривать, то есть, если ей кажется, что вот все, что мужчине нужно, это только вот постельное отношение, она глупая. Потому что очень многих горячо любимых любовниц многие власти мужчины мужчины в конце просто уничтожали. Именно тех женщин, которым казалось, что. Для него главная страсть. Это не так. Мужчина не только этим живет. Более того, я хочу вам сказать, что если вы постоянно будете у него требовать это, да, э, надо или не надо, рано или поздно вы можете его этим оскорбить. То есть... Мужчина не всегда способен э, вести себя как мачо, знаете, вытворять чудеса в постели. Иногда он и устает, иногда ему хочется просто поговорить. Если вы от него только это будете требовать, и если он какой-то момент вам это не сможет дать, он себя почувствует неполноценным, он вам этого не простит. То есть он начнет ощущать, что вам все время мало. Вам все время мало, значит, вы на стороне будете это искать. У него сразу эта мысль. Это раз. Во-вторых, никогда в трудную минуту, когда вы видите, что у вашего мужчины ну, не хватает средств или чего-либо еще, не тащите его в ресторан, в магазин и прочее. Он вам это тоже не простит. Потому что у мужчины очень. Уязвлнное может быть самолюбие и гордость, что вы захотели вот давай пойдем туда-то. Но в этот момент у него нет этой возможности тебе это предоставить. Ну, пошли, ну я хочу туда. Ну почему? Ну давай, давай сходим. Но ты должна своими тупыми мозгами понимать, что в данный момент у него нет этих средств. И он себя почувствует оскорбленным. Да-да-да, это старший сын. Он себя почувствует оскорбленным, если вы настаиваете на этом и не понимаете, почему он это не может вам сейчас дать. Он будет постепенно избегать встречи с вами, постепенно к вам охладеет. Другой момент, дорогие друзья, ревность. Ревность она есть у всех как и чувство зависти есть у всех, у каждого человека. Мы под вот подобными пороками справляемся каким образом? Я рада, София. Мы справляемся с подобными пороками каждый по-своему. Чем выше личность, чем она, скажем так, более достойная, чем она более духовная, да, тем легче этому человеку. Справляться и с завистью, и с ревностью, и с ненавистью, и совсем. То есть, вот высокая планка личности, вот как только в голову да, прокралось вот это ощущение: от блин, а, смотри, какие у нее красивые там украшения, и так далее. Ты тут же себя одернула. Так это не у тебя отобранный, человек заработал. Стремись, чтобы у тебя тоже было. Ты тут же эту зависть превращаешь в некую такую, знаете, стимул. Я тоже хочу, я тоже добьюсь. То же самое ревность, когда женщина чувствует, когда начинает ревновать. Дорогие дамы, посмотрите внимательно. Здравствуйте, здравствуйте. Вот у вас ревность из-за чего пробуждается. Ваш мужчина смотрит на женщину. Вы заревновали. Знаете, я много раз видела случаев, когда женщины прямо на улице начинали бить мужчину, кричать, глаза закрывать, знаете, прям скандалить посреди улицы. Это принижение самой себя. Она сама себя унизила, она сама себя выставила на посмешище. Да, ревность – это неуверенность в себе. Когда в кафе сидят муж с женой, я помню, как-то показывала одна женщина. Сейчас же вообще модно, знаете, на весь мир показывают все свои семейные тайны. Вот как мой муж меня бросает, то не бросает, то делает так, то делает. То есть на весь мир показывают все, что есть. И сейчас любая домохозяйка открывает YouTube канал и всю свою семейную, всю всю свою вот это белье вытаскивает наружу. И была одна женщина вот такая вот, а, ей Немного лет, если честно, по-моему, 43 что ли, вот так вот. Ну, выглядит тетенька, золотыми зубами, висячей грудью. Ну, видно, что она себя не контролирует. Знаете, вот эта вот химия на башке, вот этого старомодная 80-х годов и так далее. Накрашена не по вкусу, все такое. И вот она вот, значит, плачет, что мы в кафе сидели, и мой муж, ну, представляете, вот с кем-то ушел, я развожусь, я все. Я смотрю на нее и думаю. А ты за собой не, не попробовала посмотреть? Посмотри на, за собой. 21 век. Ты с золотыми зубами. Ты весишь 120 килограмм. Тебе 40 с чем-то лет. Как вот виним мужчин, правда? Вот он такой вот скотина, вот, вот изменяет, уходит. Дамы, давайте посмотрим на все трезво на самом деле. Виноват ли этот мужчина до такой степени? Вот он хочет увидеть женщину. А я хочу вам сказать, что мужчина в 40 лет, 50 лет, у него внутреннее, как вам сказать, еще сильнее пробуждение. В 40 лет с чем-то он только начинает созревать, как мужчина, потому что дети уже выросли, как-то столько уже и шачить не надо на семью. Он только начинает себя чувствовать. Если женщина начинает знаете, красивее становиться и привлекательнее после 30, больше, да, потому что у нее есть женский шарм, опыт, и вот эти э, юношеские глупости уже позади, и она уже опытная дама, то мужчина после 40 зреет. Вот ему сейчас 45 с чем-то лет, да, а тебе 43. Вот он хочет, извините, интимных отношений, любви. Вот он приходит ночью, увидит эту гору сала, он выйдет эту слониху, которая лежит, храпит возле него с золотыми зубами с химией на башке и лапища, как у хорошего рабочего из заводов. На что он должен обращать внимание? У него, у него нет желания быть с тобой, ты же за собой не смотришь. Почему? А потому что ты считаешь, я законная жена, и он должен меня любить вот такую». Многие тупые бабы так и говорят, «Я законная жена!» Понимаешь, и машут вот этим вот печатью, мол, «Я законная жена, и пусть, пусть он меня любит». Дорогие друзья, то, что ты законная жена, это еще не говорит о том, что он тебе обязан, должен, и должен тебя любить и обожать. Для того, чтобы тебя любили, ты должна для этого что-то сделать. Одно то, что ты в Ютубе выкладываешь свою семейную жизнь, говорит о том, что ты тупая. Знаете, мне одна баба сказала… Перевелись настоящие мужики. Ей было 35 лет. Ей было 35 лет. Она сказала, перевелись, говорить настоящие мужики. Я посмотрю, ну, то есть посмотрела на нее. Небритые ноги. Как, знаете, эти, как колонны Дома Советов. Значит, старомодная. Платье такое с этими карманами на грудях. Волосы, знаете, как вам сказать, уже выцвели вот цвет волос, неухоженный. Зубы абсолютно смотреть нечего. Там потрескавшийся подошвы ног. И вот прямо стоит такая вся, выставила груди свои, как литавры. Руки в сторону, как паучиха. Перевелись настоящие мужики, нету их. Я смотрю на нее и думаю, если бы я была настоящим мужиком, я бы тоже перевелась. Лишь бы тебя не видеть, слониха. Понимаете, когда вы говорите о том, что мужики перевелись, посмотрите на себя. Многие женщины приезжают в Москву, девушки. Губы себе сделали сиськи 20 размера, и вот ждут. Ждут, что сейчас все богатые мужики будут падать в обморок. А вот богатым мужикам нужно всего лишь... Полная женщина – это другое, понимаете? Полная женщина – это одно, полная свинья – это другое. Есть полные женщины, которые по фи физиологии, они полные, но они такие импозантные, они такие интересные, они такие приятные, они 10 очков вперед дадут любой худышке. Потому что они приятные женщины. Это женщина, там женщина. Как мой отец говорил, полная женщина может быть красивой, если она за собой смотрит. А если говорить на, на доску прицепить жопу, то там нечего смотреть. Понимаете? Полная женщина тоже должна быть ухоженной и приятной. Она должна быть женщиной просто. Тут дело не в полноте. Дело в том, что без кусица. Так вот, <смех> да, насмешили. Приезжают сюда девушки и ждут, чтобы сейчас все мужики мира будут падать в обморок. Спрашиваю, девочки, а вы сами, ну вот, что вам есть предложить мужчине, да? Вот ты хочешь, чтобы он был богатый, чтобы он тебе там шубы покупал, машины покупал, я не знаю, что, бриллиант дарил. А ты лично что ему предложишь взамен? Ты будешь ему другом? Ты будешь незаменимой там матерью, ему его детям? За что он должен тебе все это предоставить и дать? За какие заслуги? Ну как? Ну я же буду с ним спать. Вот тебе и ответ. А с ним спать может любая. Любая может с ним спать. Неужели ты думаешь, что он... Э, Человек уже состоявшийся, богатый, видящий очень много в жизни, а к богатству легко никто не идет, да? Столько всего прошедший, ему нужно просто найти какую-нибудь дырку. Больше ничего ему. Вот вся, вся его мечта в этом и состоит. Нет, конечно, и я повторяюсь, мы не в Индии живем, здесь нет э, такого, знаете, чтобы все богатые люди мечтали, где бы жениться на бедных э, сиротах. Нет, <с2> я же буду с ним спать, вот тебе роскошь. Какое великое дело она предлагает, вы не представляете. Это ж, это ж надо же, это такая честь, что она с ним будет спать, идиотизм просто. И вот с такими мозгами, естественно, что они ничего хорошего не найдут. Потом, давайте определимся, какой мужчина вам нужен. Мужчина как пластилин, из него можно лепить все, что хочешь. Дорогие друзья, какой вам нужен мужчина? Если вы сильная женщина, вы будете вести его по жизни, запомните. Вы будете ему советовать, говорить. Вы для него будете как мама. Хотите вы этого, не хотите, это будет так. Вы будете этого мужчину вести по жизни и обращать внимание. Я не знаю, почему на вас не обращают внимание мужчины, и сейчас тема не о вас и не о том, на кого не обращать внимание, если вы заметили. Дорогие друзья, женщина намного умнее мужчины, быстрее она понимает, она хитрее, она более хитроумна, она более далеко смотрит. И поэтому, если вам уже за 30 с чем-то, уже ближе к 40, скажем так, да... Э вы должны вести своего мужчину, вы должны ему советовать, объяснять. Но не говорите это ему вот так вот в лицо, знаешь, что? Делай, как я сказала. Сделай так, чтобы он хотел это сделать. Еще будьте добры, когда вы что-то подсказали, и он что-то это сделал, и вот это получилось, не надо при друзьях там орать по всеуслышанию. Это я сказал я, это я тебе посоветовал это же я тебе сказала, это же я тебе надоумила, ты же не думал бы об этом и так далее. Исключите из своего лексикона слова идиот, дурак, тупой, понимаете? Ты ничего не понимаешь, ты ничего не сможешь, я так и знала, что ты не сможешь, я же тебе сказала, я же тебе говорила, я же тебе вот это. Это глупо. Он бежит от таких женщин, умной женщине, незаменимой женщине. А вы становитесь такой же бабой, сварливой. Я тебе говорила, я тебе сказала, а ты моему сыну 15 лет. Я еще ни разу ему не сказала слово «ты дурак», «ты идиот», «ты глупость болтаешь». Потому что я не хочу, чтобы он рос слизняком, зависимым от маминкиной юбки, чтобы он вырос загнанным, приниженным, знаете, я его не расхваливаю до небес, но в меру, объясняю в меру, говорю в меру, указываю на неверность его решения и объясняю, почему это неправильно, но говорить слова «ты дурак, ты идиот, ты, ты тупой» любому мужчине, сын он тебе, брат он тебе или муж, не следует. Очень многое зависит от нас. Как мы ему внушим, он так по жизни будет идти. Запомните, ты сможешь, а я в тебя верю. Я знаю, что ты сможешь. Если он сделал глупость, добрый день, если он сделал глупость, не послушался вас, он уже сам понял, что он был неправ. В следующий раз он будет вас слушать. Не надо ему глаза тыкать. Вот видишь, я, ж тебе, я тебе сто раз сказала, а ты меня не послушал. Не надо. Ему и так нелегко, но он сделал, да, он сделал глупость. Наоборот, покажите свою мудрость. Ничего страшного. В следующий раз получится. А я знаю, что ты сможешь, а я в тебя верю. Поймите одну вещь. Если вы внушите этому человеку... Понимаете, почему многие вот бывают случаи в истории, в том числе, когда после смерти жены он не может найти себе счастье. Вот вам пример Иван Грозный. Пока была жива его супруга Анастасия Захарина, Настаска, как он ее называл, он был просто сильный царь, он был жесткий правитель, но он не был жесток, он был счастлив. Если мужчина счастлив, он горы свернет. Любой счастливый правитель делает счастливым свой народ. Любой правитель, которому больно и плохо, угнетает народ, превращается в тирана. Это доказанный факт. От женщины очень многое зависит, дорогие друзья. Никак не общаться. Давайте вот эти тупые вопросы не будем сейчас задавать. А как бы общаться с мужчиной, который вот так вот специально делает? Бросьте этого мужчину нахрен и идите дальше. Тема сейчас не о том, как бы общаться с мужиками, которые дураки. Тема о том, как сохранить любовь человека, который вас уже любит. Так вот. Иван Грозный. Что с ним стало, дорогие друзья? Когда Анастасии не стало, он искал ее в разных женщинах. Он не мог найти ее. Он восемь раз женился, это только официально, и сколько раз еще не женил. Сколько у него было баб, женщин, скольких он испортил, сколько им жизнь сломал, скольких он искал, скольких он казнил, чего он только он не мог найти ту самую женщину, которую. Искал, понимаете, он искал Настю в этих всех женщинах. Она была очень мудрая, она была очень разумная. Один раз, когда он хотел понять, кто ему верен, кто нет, Анастасия ему советует следующее: притвориться смертельно больным, договаривается с его другом Андреем Рублевым, с его личным врачом, и Иван Грозный делает вид, что он умирает. Он еще не был тогда грозным, он был всего лишь Иваном IV. Вот он слег, и врач сказал всем приближенным, мол, ну, молитесь за государя и подумайте о том, кто будет следующий, потому что не выживет он смертельно болен. И вот знаете, что делали бояре? Он лежал, стонал с закрытыми глазами, мол, ничего не понимает. Бояри просто обувались ставили ноги ему на постель началась просто драка началась, э, начался дележ власти разделились некоторые высокородные князья начали поднимать голову мол мы тоже древние древние рюриковичи почему мы не должны править. Они уже напрямую, просто возле его постели, говорили о том, что в скором времени надо будет выбрать нового князя, нового царя. Они забыли, что у него и сын есть маленький. Они говорили, Настасья не будет править вместе с сыном, нам надо выбрать нового царя и так далее, и так далее. И вот он все это послушал, слушал, слушал и в какой-то момент резко выздоровел. И хана... И начались казни, казни, вот он тогда провел очень капитальную чистку. И вы знаете, что написал Сталин, читая эту книгу про Ивана Грозного, про его биографию? Он три раза своей рукой написал на книге «Учитель, учитель, учитель». И он делал точно такие же трюки, точно так же болел, уходил и прочее, и смотрел, кто просит его обратно прийти. А что случилось со Сталиным? Почему он так ожесточился после смерти жены особенно? Потому что его жена, понимаете, была как раз из той крайности, когда она не желала смиряться с тем, что он делал. Она лезла в политику, она лезла в его решение. Он говорил ей «Я без тебя жить не могу, но и с тобой не могу жить». А кто была мудрая женщина того времени? Жена Берия, которая жила себе спокойно, пользовалась всеми привилегиями, никуда не вмешивалась, молча просто переносила любовниц мужа и все. А как она могла поступить? Никак. Он был сильный человек, он бы ее везде достал и нашел. Куда бы она убежала от него? Когда он был второй человек после Сталина? А после смерти Сталина уже первым человеком был. И его бы избрали, если бы против него вот как бы не организовали вот это вот все, что организовали. То есть я хочу вам сказать, что мудрая женщина понимает, в какой момент, как себя правильно вести, чтобы выжить, чтобы сохранить эту любовь. Быть может, если бы жена Сталина так резко не выступала против него, вот так резко открыто, потому что он был восточный мужчина, да, он любил повиновение и так далее, если бы он она так резко не выступала, может быть, он бы делал очень многое в угоду ей, но у нее не хватило хитрости и мудрости, понимаете, диктовать свою волю, свое желание как-то по-другому. Так, чтобы он сам... Согласился на это, он сам пошел. Она резко говорила. Она говорила открыто, ему прямо в лицо. Он был старше нее, она была еще молодая и глупая. У нее мудрости не хватило удержаться надолго. Так что, дорогие друзья, дело в том, что не всегда мужчина виноват из-за того, что он разлюбил женщину. Есть определенные правила никогда не Настраивайте его против его родителей. Никогда не сплетничайте о его матери. Какая бы она ни была, это его мать. Он может сказать о своей матери, он может сказать, что э, мама вот меня не понимает, вот эта женщина вот глупо себя ведет, вот она меня достает, она меня вывела уже, я уже, я уже злой на нее и так далее. Никогда не настраивайте против матери. Мужчины, у них психология такая, он свои слова забудет, а твои запомнит. Понимаете? Мужчина всегда помнит то, что ты ему сказала, а что он тебе сказал или он тебя достал. Он это не помнит. Он помнит, что ты сказал, идиот ты, ты дурак. Вот он это запомнит. А ты меня дураком назвала, помнишь? А то, что ты меня достал, он это не помнит. Так вот, не говорите о его матери плохо. Никогда. Даже если он своей матерью недоволен, защищайте его мать вопреки его желанию. Он это запомнит и оценит. Вы уважали женщину, которая родила его. Дорогие друзья, если вы своих свекрови не любите, позвольте вам напомнить, все-таки эти свекрови вам родили ваших мужей. Это их матери. Точно так же вы завтра будете свекровью, и вы точно так же жените своих сыновей. Понимаете, вы матери, а это их матери. И он будет похож на свою мать. Если вы не любите его мать, лучше, лучше с ним вообще не связаться и не иметь ничего общего, потому что он рано или поздно будет похож на свою мать, на своего отца. Однозначно мы повторяем своих родителей. Может, мы где-то умнее их, но в любом случае мы очень много берем от своих родителей. Так вот, мужчина всегда забывает то, что он говорил, и помнит то, что ты сказала. У него в памяти это врезается. Она была против моей матери. Не важно, что он сплетничал о ней, не важно, что он в этот момент был злой на нее. Он запомнит твои слова. Следующий момент. Никогда не, расстраив... не настраивайте против прошлой семьи. Вы этим покажете ему, как надо мучить женщину. Если вы будете поощрять его жестокости по отношению к его семье, эта жестокость обернется на вашу голову. Если он потерял в 6 лет маму, то вы для него будете мамой во всех отношениях. Мужчины, которые были сироты в жизни, они и к течей хорошо относятся, и к жене, они ищут материнское начало. Мужчина ⁇ это большой ребенок. Никогда не рассказывайте своим мужчинам о прошлых отношениях, это глупо. Он и так знает, что у вас были прошлые отношения, может догадывается, понимает, но мужчина воспринимает образно. Вот он, как вам сказать, он знает, что были партнеры и до него. И ты не обязана была его ждать, и ни монахи не была, и ты не знала, что он появится в твоей жизни. И твоей вины в этом нет. Но если вы будете об этом рассказывать, он образно будет представлять вас в постели с другим. Он будет вас ревновать, он будет вас в итоге ненавидеть, он будет вас подозревать и так далее. Самые тупые бабы – это те, которые сидят и рассказывают. Вот у меня был такой парень, он со мной так поступил, у меня был вот такой-то. Никого не было, кроме тебя, только ты один, Все. Они иногда спрашивают, скажи честно, то меня кто был, сколько было? Любят мужчины такие дебильные вопросы задавать. А ты говоришь следующее, если бы они были достойны меня, или если бы они были лучше тебя, то они были бы рядом со мной. Если рядом со мной ты, значит, ты лучше всех. У меня никого не было. У меня был только ты. Все. Вбейте ему это в голову просто, как, как вам сказать, вбейте в голову как гвоздь, что ты единственный, ты один. Пусть он так и думает. Следующий момент. Никогда не гнушайтесь делать подарки его детям. Никогда не настраивайте против его детей. Нельзя этого делать. Это очень страшное преступление перед Вселенной. Мужчина не имеет права отречься от своих кровных детей. Это его дети. Если он отречется от них, если вы его сможете в этом убедить, дорогие женщины, придет другая баба, который очень легко и просто отвернет и от тебя, и от ребенка, которого ты ему родила. Не становитесь примером жестокости. Он эту жестокость обернет против вас. Для мужчины очень большое значение имеют друзья. Если вам его друзья не нравятся, постарайтесь мягко, потихоньку их отодвинуть подальше от него. Но не говорите резко. Мужчина не любит, когда начинает над ним командовать. Он считает себя взятым в тиски. Понимаете, когда женщине кажется, что все это мой законный муж, как хочу, так и буду руководить им, он начнет потихоньку вас ненавидеть. И от любви до ненависти один шаг. Он будет вести себя настолько подло, что вы просто удивитесь, что вы такого человека когда-то любили. И во многом это будет ваша ошибка. Добрый, добрый день. Если мужчина легко отрекается от своих... Первых детей он легко отречется и от вашего ребенка. Ему это ничего не стоит. Поэтому такие вещи, такие подлости не поощряйте. Никогда не ставьте выбор, или я, или твоя мама, или я, или твои дети. Это очень глупо. Может он даже вас выберет в этот момент, но потом будет вас ненавидеть. Не проверяйте, не лезьте в его телефон. Это неправильно. Даже если он с кем-то флиртовал, может быть, в этот момент он просто развлекался и занимался ерундой. Но в вашей голове это останется, в сердце останется обида. И постепенно это разрушит вашу семью, потому что не будет доверия между вами. Умная женщина следит за собой. Если он потерял интерес к вам, посмотрите, почему он это сделал. По какой причине? Если вы... Не будете за собой ухаживать, если вы, извините, не будете купаться сутками, удивляться тому, что он не хочет с вами иметь отношения. Я знала женщину, которая с гордостью говорила, что ее муж просит ей пойти в ванну и перед тем, как с ней спать. Мол, он такой заботливый и внимательный. Он невнимательный, заботливый, просто ему этот вонь, исходящий от тебя, неприятно, ему надо, а противно. Вот он и просит, иди, пожалуйста по своим делам, чтобы я мог. Не надо доводить до того, чтобы ваш муж вам подсказывал, что надо делать. Понимаете? Это Тут ничего приятного, радостного нет. Наше тело стареет, мы не обязаны вечно быть молодыми. Но мы должны быть ухожены, это однозначно. Эстетическая красота женщины немаловажна, запомните это. А то вот становится, как тетенькие такие, кастрюльки, знаете, такие квадратные. Вот почему же он меня не хочет? А почему он со мной не хочет? Потому что каждая твоя ляжка, это как, я не знаю, что, колонны дома советов. Неприятно ты уже, от тебя женщина не идет, понимаете? Просто тело, тело грузной бабы. А ему хочется видеть женщину, красивую женщину, приятную женщину, хотя бы ухоженную женщину. Как говорила Коко Шанель, если женщина в 40 лет некрасива, значит она дура. Потому что есть очень много различных хитростей в наше время. Даже ну, среднестатистическая женщина да, может быть красивой, приятной хотя бы если она этого хочет. А это очень важно, на самом деле, для того, чтобы пробудить желание своего мужа, это важно. Женщина должна быть начитанной, она должна быть собеседником, понимаете, она должна поддерживать разговоры. И вообще она должна быть другом. Определенные правила, очень, скажем, не может быть незначительные, но которые могут поддержать вашу семью, вашу любовь. Далее. Другой момент. Если ты властная женщина, если ты женщина самодостаточная, ты будешь его вести по жизни. Но нужно себя показать так, чтобы этот мужчина не считал себя каким-то второсортным рядом с тобой. Потому что мужчина всегда считает себя, ну, не таким уж, знаете, как бы необходимым. Если женщина самостоятельно, а он привык, чтобы он был первый, да, он себя считает немножко ущемленным, ему немножко это неприятно. Нужно это преподнести по-другому просто. Мы с тобой встретились в такое время, когда я уже самостоятельный человек, и ты в том числе. И сейчас уже ты должен смотреть на меня не как на 15-летнюю девочку, а как на друга, равноправную женщину. Не принижая его достоинства, дорогие друзья. У нас в жизни всякое бывает. Сейчас мне дается эта возможность, завтра тебе дастся это. Какая разница, это нам дается, нам двоим. Вести вы должны его по жизни, если вы уже зрелая личность. Если вы хотите, чтобы он вас вел по жизни, значит, вы должны где-то ему подчиняться. Знаете, такой момент, у кого много обязанностей, у того много прав. Если вы хотите, чтобы он вас всем обеспечивал, знаете чтобы он и работал, и покупал, и делал, и все ваши проблемы решал, и все делал, еще и в постели творил просто чудеса, то значит, где-то вы должны ему уступать. Не может быть такого, чтобы мужчина все делал, всю ответственность брал на себя, и в то же самое время он делал так, как ты хочешь, во всех отношениях. Он, этого не будет. Теперь уже ты должна где-то подчиняться и уступать. Готова ли ты к этому? Вот если сильную женщину раздражает, что ведет она его, ей хочется, чтобы он где-то ее вел по жизни. Она должна задуматься: я смогу выдержать? Я буду подчиняться? Нет, я не буду. Значит, значит делать так таким образом. Раз ты не будешь, значит ты должна его вести смирись с этим потому что у всех сильных женщин рядом мужчина ребенок старший сын не потому что он дурак а потому что ты просто умнее вот и все ты опытнее ты сильнее он опирается на тебя понимаете во всех отношениях он знает что есть вот такая железная стена который рядом всегда <кхе> имеет ли одно значение доход мы любим человека не ради дохода. Но человек должен к чему-то стремиться. Он должен быть личностью. А доход можно вместе приумножить. Можно быть счастливым и без большого дохода. Но когда рядом с тобой есть друг, и ты знаешь, что он, понимаете, он твой. Вот твоя половинка – это тот человек, который будет с тобой, когда весь мир будет против тебя. Тогда и доход, и прочее отходит на второй план. И вообще доход, дорогие друзья, хочу вам сказать, что вот этот вот стереотип, что вот именно мужчина должен зарабатывать, это глупо. Бывают моменты в жизни, когда женщина зарабатывает. Есть профессии женские, которые ну, мужчине не присущи. В 90-е годы женщины вытащили страну из депрессии. Мужики пили, мужчины теряли работу. Они были привыкшие, что они профессора, они директора и так далее. И вдруг все теряется, и женщина берет сумку, едет в Турцию, тащит товары, начинает спасать семью. А мужчина спивается, мужчина пытается повеситься, мужчина хочет умереть и все такое. Если ты будешь э, ему тыкать в лицо свой доход, это его унизит, да. Но если ты будешь э, мудро себя вести с ним, то ни о каком унижении речи быть не может. Он в конце концов в тебе увидит просто друга, а друг может помочь в трудную минуту. Есть у вас вопросы? Я ваши вопросы жду и свернем эту тему. Мне кажется, что я достаточно вам сказала. Понимаете, как, дорогие друзья, просто все стремятся к браку, все стремятся к каким-то отношениям, все стремятся к чему-то, но не понимают, что это что-то надо сохранять. Это, это что-то требует подпитки. Если дерево не поливать, оно высохнет. Если любовь не питать, не усиливать, какая бы это ни была неземная любовь и страсть она умрет или превратится в ненависть, потому что женщина своим глупым поведением иногда э, вызывает отвращение ненависть у мужчины. Женщина, которая не самостоятельна, женщина, которая зависима от разговоров своих подруг, даже своих родителей, никогда не рассказывайте своим родителям о ваших ссорах о ваших спорах потому что вы через день помиритесь а у родителей останется этот оттенок понимаете если моего ребенка обидели я об этом узнала они потом помирятся между собой но я это запомню моего ребенка обидели разумная женщина если она хочет дальше жить с этим мужчиной она не будет распространяться по поводу своих ссор с подругами с друзьями с мамой и так далее Потому что потом, когда они помирятся, они обязательно помирятся. У всех останется впечатление и нехорошее, скажем так, мнение об этом человеке. Любите этого человека? Значит, постарайтесь сохранить эту любовь. Живите мудро, живите подчиняясь разуму, потом это станет привычкой, через некоторое время вы поймете, что вы стали мудрой, умной женщиной, и вы всегда будете в выигрыше. От таких женщин ни один мужчина не уходит, никогда, дорогие друзья. Как бы она ни выглядела, как бы она ни старела, чтобы от таких мудрых женщин мужчина никогда не уходят. Я могу вот эти тупости не читать, пожалуйста, в форуме. Вы хотя бы посмотрите для начала, о чем разговор, потом задавайте вот эту глупость. Дайте мужчине высказаться. Дайте мужчине поговорить с вами. Если он делает по-своему, значит, не надо ему это говорить. Надо своим примером показать, как лучше. Мужчина пришел с работы или откуда-то, он хочет тебе что-то рассказать. Вот он зашел домой, ты сходу, ой, сними, сними, сними, сними эти свои это, туфли, ну грязные, я тут только помыла. Вот он снял, зашел, он говорит, ты знаешь, что, вот сегодня вот это, да подожди ты, ну что ты прям вот руки не помыл, садись за стол, а ты не переоделся, иди переодевайся. Вот он переоделся, приходит, он все равно хочет тебе что-то рассказать, ты начинаешь что, опять какую-то ерунду, да? Я так и знала. Я, я знала, что ты опять там что-то натворила. Опять все, он плюнул, пошел к себе. Он не хочет с тобой разговаривать. А потом ты говоришь, а что ты мне ничего не рассказываешь? Ты мне не доверяешь. Вот ты со мной не так... Он хотел тебе довериться. Он хотел тебе сказать. Но ты не дала. Если имела место измена... Я говорю сейчас, уважаемые дамы, я вам не говорю сейчас, как сделать так, чтобы после измен не разводиться. Я вам говорю о любви, если человек вас любит, действительно любит, вы чувствуете эту любовь, как эту любовь сохранить? А вы мне пишете, а что делать, если он изменил? Изменил, пошел нахер, взяла и развелась, вот что делать. Я говорю, дорогие люди, как удержать любовь, которая есть. Я не говорю о том, как изменников прощать, как прощать подонков, а что делать, если он наркоман, если он алкаш, что делать? Я же не об этом, этом биомуссоре сейчас разговариваю. Я говорю о том, что если человек вас искренне любит, как сделать так, чтобы он вас любил всю жизнь? Чтобы эту любовь не потерять. А вы мне, а что делать, если он изменяет? Если он изменяет, он вас не любит. Зачем сохранять эту любовь, семью? Причем здесь любовь тогда? Я говорю о любви, понимаете? А вы мне говорите, я про Ивана, вы про пропана. Вы говорите об изменниках, о каких-то подонках, а я не говорю, как подонка сохранить или как простить изменника. Я говорю, как сделать так, чтобы человек, который вас любил, не стал ненавидеть, чтобы вы потом не винили весь мир что вот есть вещи, которые надо сейчас, вот прямо сегодня начать исправлять, исправлять и правильно себя вести по жизни. Тогда ты будешь и мудрой женой, и мудрой матерью, и будешь родоначальницей целой семьи, и дети, по твоему примеру, будут строить свою жизнь, и тогда у тебя род будет очень здоровый и счастливый. Вот о чем я говорю, понимаете? Я же вам не говорю, что... Сохраняйте любовь изменников, удержите у себя дураков и прочее, и прочее. Ну вот это уже тупость. Любовь, если она есть, то она есть, если ее нет, то ее нет. Если ты будешь пердеть возле своего мужа и не подмываться, какая бы она ни была, любовь великая, рано или поздно он скажет тебе, пошла нахер отсюда, вонючая ты, понимаете? Вот, вот эта вот тупость, это удел тупых баб. Любовь, если есть, то есть, если нет, то нет. То есть ничего не надо делать. Есть любовь, она и так будет. Не будет любви, если ты, если ты вонять начинаешь, если ты полнеешь, как три свиньи вместе взятых, если ты жрёшь три горла двенадцать ночи, если ты ходишь, как слониха вонючая, эта любовь, понимаете, проходит, даже если она была. Понимаете, о чем речь, уважаемая дама? Вот... То же самое, как вам сказать, э, вот, вот тупые бабы именно так и говорят. Есть любовь, то есть нет любви, значит нету. Если любовь есть, она будет всегда. Да не будет она всегда. Если ты становишься вонючей свиньей, любовь проходит. Мужчина любит глазами, поймите наконец. Он любит ухоженную даму, он любит интересную женщину, мудрую женщину, друга. А ты сейчас бегудях 120 килограмм набрала в сраном халате и пишешь. Нет, если любовь есть, он меня и так будет любить. Понимаете? Вы мне надоели со своими приворотами, всякой тупостью. Привороту поддаются мужчины слабые, и те, которых можно увести. Сильный мужик никогда не подастся привороту. Не надо себя утешать. Это очень, это очень несчастное утешение, что вот из-за приворота он своих детей бросил. Нет, он подонок и ублюдок, поэтому и бросил. Причем здесь приворот? Хватит! Надоело эту хрень читать. Я про что говорю? Вы опять со своими приворотами лезете. Там, вот он, там, приворот, вот мужик, вот он меня не любит вот что делать. Вам сказали русским языком разговариваем о том, как удержать любовь, которая есть. Мы сейчас не говорим о каких-то там дебилах, тупых и алкашах. О, да ж такое? Сколько тупых баб на земле, поэтому вот так и рушатся семьи. Только читайте. Вот только прочтите себя, и все. Любовь она любовь, и так будет любить. Конечно, и так будет любить. Жри в три горла, кушай, кушай, женщина. Волосы химии сделай восьмидесятые, да? И ходи с этими потреснувшимися пятками. И он тебя будет любить, прямо желать, хотеть, насиловать прямо в лифте. Я очень сомневаюсь. Итак. Понятие «любовь» это изначально привязанность. Эту привязанность либо можно сохранить, либо нет. Если вы считаете, считайте, что человек вам не подходит, если где-то вам обидно, если вы несчастливы с ним, оставьте этого человека, не надо ничего сохранять, не надо ничего подпитывать, не надо стараться, оставьте, уходите и живите новой жизнью. Но если вы любите этого человека, если вы чувствуете, что он вас тоже любит, но что-то вам мешает быть счастливыми, Посмотрите, какие вещи, какие ошибки вы совершаете, из-за чего у вас семья постоянно на грани развода. Вот о чем я говорю. Если человек вас любит, как эту любовь сохранить, а не превратить в ненависть со временем, не превратить в, в абсолютно безразличие к себе. Потому что очень часто бывает, это у вас мужчина любит только себя, Алла Дмитриева, потому что вот, тупица, вот ваши лю мужчины любят только себя. А мои мужчины любили меня, обожали, готовы были задницу целовать, потому что я разумная женщина, потому что я тупо, как вы, не рассуждаю. Мужики любят только себя. Может быть, рядом с вами мужик любит только себя, но рядом со мной мужчина любит меня до безумия, потому что я читаю его мысли просто. Я знаю, что ему нравится и как с ним быть. Я становлюсь просто незаменимой женщиной, не, невзирая на возраст, на внешность, на многие другие изменения, я все равно остаюсь незаменимой. Понимаете, от меня еще никто никогда не уходил. Я гналась в своей жизни, если мне нужно было просто избавиться, не хотела. Вот и все. Вы про себя говорите, Аллах. Каждая женщина говорит про себя. Как вы можете стопроцентной гарантии утверждать, что мужики любят только себя? Значит, рядом с вами мужчины любили только себя, а не вас. Пересмотрите себя. Что у вас отталкивающее, из-за чего мужчины вас не любят? Вот и все. Причем здесь? Я не о себе говорю, а о ком вы говорите? Если вы утверждаете, что мужчины любят только себя, значит, вы исходите из собственного опыта. Правильно я понимаю? Если это не ваш опыт, тогда вы тупица, что вы говорите по чужому опыту. Каждый человек говорит о себе, о своей жизни, по собственному опыту. И учу я вас тоже по своему опыту. Если бы я это все в жизни не испробовала, не прошла и не знала, я бы вас этому не учила. Это пройдено мной. Я знаю, что это работает, действует, так и есть. Вот и вас учу. А вы говорите, мужчина любит только себя. Правильно, значит, вас они не любят. А почему они вас не любят? Значит, вы не заслуживаете этой любви. Значит, что-то в вас не так. Вините себя. Но если вы их не любите, и они вас не любят, то идите тогда киньтесь с этого, с обрыва, и закончим этот разговор. Господи! Или убейтесь об стену, например. Да что ж такое, а? Одни, одни, как там, психические собрались. Все, дорогие друзья, я думаю, что это достаточно, скажем так, обширная тема, да, но в любом случае я, я вам рассказала, следовать этому, делать, как я говорю, или нет, это личное дело каждого. Если вы считаете, что вас должны и обязаны любить с этими скажем так, с бегудями в сраном халате, пожалуйста, значит, так и живите, так и сидите, и надейтесь, что вас должны и обязаны любить, потому что вы законная жена, собственно говоря. Но я вам говорю, что вот эта вот печать, она для мужчины ничего не значит. Абсолютно ровным счетом ничего. Запомните это. Поэтому, если вы все время будете там кричать, мол, я законная жена, ЗАГСом, там, по закону перед Богом, запомните, это для вас имеет значение. Для него это значение не имеет никакого. Всем удачи и всех благ!